Утопьтесь. А? Просто минус 3. А это уже было красиво. А они нашу вертушку сломали. Ладно, погнали наверх на горку. А! Это должен был быть мой. Патронов чуть-чуть не хватило. Что мне... Опа, у нас кулка пошла. Или это боты? Погнали. А, там их двое было. Ха, их там двое было, блин. А я одного только увидел. Опа, опа, опа, опа. Бегу, бегу, бегу, бегу, или уже поздно бегу. И поздно. На горе где-то вон он. Да ну, блин, серьезно на одном ХП уходит. Да, ну блин, туда. Как меня забили? Опа, чел, чел, чел. Здесь. Да блин, ну поменяйся. А да, блядь, трубовиком баночка? Тупо. одного замочил о сейф там какой-то сайфер здесь у меня рядом сайфер вот он. Эй, ну что тебе на